Просто потому что я, да, как обычно заговорился Плюс ошибки были глупые Туда-сюда Я доволен серебра Продолжай медали Оберегать мое сокровище Ваша жизнь Исплетены воедино Его успехи Твои успехи Помни, что ты часть героя и даже если твоя плоть погибнет, я воссоздам тебя вновь. Такова вечная жизнь, которую я даровал всем серебралам. Теперь тебе хватит сил, чтобы выдержать межзвездный перелет вместе с Родин. Мы наконец-то покинем этот разрушенный мир и укроем Хризолиту в улье на планете чар. На орбите нас поджидают остатки флота Протосов. Они всеми силами постараются нам помешать. Если потребуется, моя стая тебе поможет, Церебрал. Интересно, кто это были, потому что я видел только обычный кокон, то есть не, как сказать... Не владельца стая, да, не хозяина стая, никого я не видел, не королевы, там, как это было во втором StarCraft. Тут как-то мы no по сути, со мной общаются, какие-то коконы. Ну, ладно, я этому в принципе, не сильно расстроился. Так, давайте-ка наши инкубаторы мы берем под контроль. Берем, начинаем нанимать рабочих, как всегда, ничего нового. Так, да, надо бы сделать, чтобы тут не появлялись всякие противники, не мешали бы. Так, обычно давай кредит. Дальше добывать. Но я пока атакувать, конечно, не собираюсь, потому что просто нечем, по сути. Тут вот есть чувачки, по-моему, которые могут ко мне присоединиться, если к ним подойти очень близко. Мои слуги в твоем распоряжении церебрал. Покажи нашим врагам, что бывает с теми бросает да, вызов рою с ними будет очень все плохо добывайте кристаллики жаль здесь надо самому все назначать прям чтобы они добывали это офигеть какой контроль Кошак. жестко очень много контроля по сравнению со вторым старкрафтом где по сути все автоназначение происходит и то, блин, я там довольно часто туплю. Здесь затупов, конечно же, значительно больше. Так, надо бы нам надзиратель одного сделать. Здесь еще бы не помешало зерглингов. Потому что уже, в принципе... Ну, еще можно, в принципе, парочку рабочих, но я думаю, это будет через чур. Правда, тут у нас есть еще весь пенчик, который не добывается. Давайте туда отправлю парнишу, пускай он построит нам здание. Ой, -ой, -ой, ой кто это тут у нас Нарушите спокойствие коммунисты кстати у них по ХП, у них по хп в два раза больше вот это да причем не называется гидролист убийца. Классно, классно. Ладно, давайте мы... Больше, бедного. больше еще сделаем рабочих и все, наверное, хватит. Это уже край, иначе будет. Да, тогда, вы знаете, мне бы не помешало, в принципе, поставить кого-нибудь сюда на охрану. Точнее, какую-то плеточку поставить, потому что вы видели же сами, да, они сюда спокойно прошли. Чтобы такого больше не повторялось, сюда плеточку поставлю. Так, надзиратель вообще будет сюда свалить, конечно, по-хорошему, потому что они загораживают меня, вид, блин. Тут еще к тому же, давить. видите, вот, такая пиле не добывает у меня несколько рабочих. Так, ну ладно, пора бы делать уже зерлингов. Потом бы надзирать или пару, и можно было бы эту армии, в принципе, рашить. Я не знаю, что какие армии у врага. Мы скоро это точно узнаем. Это обещаю. Еще два рабочих, чтобы они плёточек сделали мне побольше. Так, зерглинги, давайте-ка идите на передовую. Здесь я, кстати, могу превращать в логово. Это очень неплохо. Мне это пригодится. Можно будет строить другие здания, типа шпиля. Так, давайте-ка сюда. Ты куда-нибудь сюда. Ну и, в принципе, все пока. Не знаю, может быть там, конечно, где-то еще что-то есть, что мне может помешать. Так, надо бы еще, наверное, все-таки 3 рабочих, или 2 хотя бы, чтобы другие здания поставить. Плюс над надзирателей. Так, что тут у нас? Удалось установить с помощью моего видоса, но я этому очень рад, что кому-то помогаю. Потому что, честно говоря, мои видосы, мне кажется, никому не помогают. Там постоянно пишут, что типа не получилось установить, не получил установить, ты мудак конченый. Типа, чтобы там пожелать мне самого наихудшего. Что-нибудь такое пишут. Поэтому у меня складывается впечатление, как будто я вообще никого не помогаю. Ну, конечно, я понимаю, что это совсем не так. Я много кому помогаю своим видео, но вот есть такие люди, которые криворучки. Они, в принципе, я так понимаю за свою жизнь ничего сами с... не смогли установить и с помощью моих видео тоже ничего не смогли установить. Да ничего ты особо не пропустил, 25 минут прошло видео. Первую миссию я прошел без проблем, сейчас я улучшаюсь тут. Потихонечку раскачиваюсь, как в моей манере, я люблю делать. Укрепляю базу, чтобы когда я уйду, тут не начался гром-погром и, не знаю, хаос-убийство. Уничтожение бедных рабочих моих. Которые изо всех сил стараются во имя Роя. Во имя Роя. Роя. Не знаю, есть ли у них воздушки, но я предполагаю, что навряд ли. все таки вторая миссия тут. Какие могут быть воздушки? У протасов тем более. Так. Мне надо шпиль. Шпиль я не начал ставить еще. Давайте-ка вот здесь его поставлю. Эволюция идет у нас здесь. Идет. Здесь все закончили мы. Минерал все равно очень мало. Так, ну ладно, пойдемте, короче, в атаку. Я не знаю, что еще можно ловить. В принципе, уже ничего, наверное. Пойдем посмотрим, что там вообще за войска у врага. А, нет, все-таки есть воздушки у них. Зря я сомневался. Тут, конечно, мы легко пройдем, а вот на базе могут сейчас они, в принципе, рушануть, так что у меня в других там что-нибудь еще. Поэтому я побольше гидри сейчас сделаю. Давайте, ребят, отрывайтесь. Так, вот и, собственно говоря, гости, по-моему, да? Пожаловали. схи В принципе же я могу даже скрыться, если захочу, да? Так, там мы что-то далеко зашли, я смотрю. Мы тоже далеко зашли, поэтому давайте-ка закопаемся, чтобы войска не потерять, которые там уже сидят. Так, лучше атаку воздушных войск. мне нужно сейчас. Тут лучше не все я закончил, получается. Или только начал я? Да, по я только начал. еще Вы даже. Ой, так тут даже два левела имеется. Можно было бы тогда поставить даже еще и вторую эволюционную камеру, Но проблема в том, что кристаллов-то больше у нас нету, по-моему, я, по крайней мере, поблизости не заметил. Может быть, где-то сверху? Пока я туда не слетаю, я не узнаю, или не схожу. Так, ну, по центру атаковать, конечно, не имеет особого смысла, я так Нас там нахрен раз... разобьют. раз Требуется больше минералов больше минералов. Эволюция требуется, требуется больше минералов. Требуется больше минералов. А, может быть, все-таки шпиль не будем улучшать. Денег-то немного. Да, давайте, нет, не будем улучшать. Лучше займемся улучшением наземных войск. И М опять же их. Требуется больше минералов. Думаю, что здесь вот Моих лютонов не будет большой пользы. Давайте-ка собираем снова здесь армию. Поостанавливались, ребятишки. Выносите давайте вот этого разведчика. Давайте мы нападем куда-нибудь сюда. На центр. Так, вот это, конечно, было очень глупо. Не думал, что они пойдут по кратчайшей траектории, но хотя это, в принципе, логично. Можно было это ожидать от них. Так, ну тут мы всех разбили. Так, давайте вот сюда спавнится. Потому что здесь вы начинаете мешаться все друг с другом. Так. -с что, армия очень большая стала мне. Можно с этой армией, в принципе, носить всех врагов. Что, прощай, да и будут боги к тебе добры. Это типа ты имел в виду протосов так? С ними попрощался, да. Все, будет конец. Ох, уже очень много зернингов у меня сейчас будет. Warcraft можно было бы сыграть, тем более, что игра бесплатная. Как бы не надо особых донатов мне делать, я могу вполне просто ее скачать и поиграть. Если на Минксу Флиберти мы не накопим, в принципе, я думаю, продолжу дальше играть просто в Warcraft 3 компанию. Ну или в онлайне, если кто захочет очень сильно так пошли в атаку, давайте все атаку устраиваем. Параж. Так, тут я смотрю, меня зажали, надо отходить. Так, тут ребятишки всех уничтожают. На базе, правда, проблема. Как я и думал, прилетела фигня, которую я не могу просто убить ой ой я смотрю, они там собираются вокруг моих войск, и сейчас их попытаются зажать с двух сторон. В принципе, точно много войск, поэтому зажать у них никак не получится. Так, Гидри, давайте-ка уничтожать, вот этого засранца. Видимо, там где-то еще есть у них одна база, потому что что-то постоянно приходит войска. Можно было бы кого-нибудь куда-то чтобы они мне поставили еще одну базу, хотя я не знаю. Это уже бессмысленно, так как, в принципе, мы разнесли одну базу противника, осталась вторая, но ну, а вторая база ...э навряд ли сможет сопротивляться долго. Даже когда у меня столько войск. Ну, когда у меня не полный стак, там, не знаю. В лимит хотя бы в сотню даже не вошел. Даже 50 у меня нет лимита. <с -2> Все равно его хватит вполне. давай здесь поставь Так, ну давайте здесь собираться где-нибудь Посередине карт И ищите цели себе Идите уничтожайте вторую базу, если она есть вообще а походу она есть Тут вот какой-то приграничный такой выступ Давайте ищите дальше мы никого не можем найти, да? Вообще никого. То ли, может быть, просто какие-то войска там оставались на этой территории, которые прибежали ко мне. Дабы мне помешать уничтожать ихнюю базу. Типа, да? Резерв решил задействовать. Ну да, наверное, это был какой-то резерв, я так предполагаю. Потому что никакой базы здесь и в помине не было. Ладно, двигаем дальше. Здесь пока, тем временем, давайте-ка начинаем обустраивать эту базу. Хотя уже, конечно, не имеет никакого смысла в этом вообще. Даже и найм войск вообще не имеет смысла. Потому что ну, я тут, в принципе, не вижу никого, кто нам может помешать. Это все. Вот я и Хризолиду можно сюда привезти, да? Цель задания. Доставьте Хризолиду к маяку. Ну, все понятно. Давайте-ка несем Хризолиду. Или как вообще? Быть с ней, я не знаю. Растущая Хризолида. Может, надо кого-то отправить. Давайте-ка я отправлю этих ребят домой. Ну, если что, то вот эта игра, она произошла от той же компании, ну точнее, ее произвела та же компания, что и произвела варка Если не знал. Так, ну и что? И что мне делать с этой хризолидой, интересно знать. А... Ла -ла -ла -ла. Так, что-то я не пойму. Чего-то я, видимо, не понимаю. Может быть, есть улучшение, чтобы типа оверлорды могли перевозить? Ну, должно быть такое улучшение, но, видимо, сейчас его нету. Просто в компании, чисто в этой миссии. С помощью рабочего мне пишет. ага. -а типа, гид гидролизки не настолько, как сказать. Ну, понятно, в общем, по какой причине должен быть рабочий. Ну, понятно, да. Все. Спасибо, что подсказали. Прошу прощения. Сейчас у меня что-то какая-то пора постоянно. Вот эти вот сопли, сопли, сопли но я, в принципе, постараюсь как можно реже шмыгать. Так, ну что. Миссия, конечно, легчайшая, потому что, просто навсего она одна из первых. Как, как и было и у тиранов. Какая же ситуация. В первый раз межзвездный перелет может вызывать дискомфорт. Не, ну если что, Макс, если ты не знал, задержка секунд 20, поэтому можешь мне не писать 10 раз, я это все равно прочитаю.